Информация, которая приходит, приходит вам по каналу, с которым вы работаете, просто точечно. Передана информация иногда в виде карты, в виде территории, в виде образа, на который надо приехать, а иногда в виде географических местностей. Там на этой местности для вас что-то есть, какая-то информация, которую вы должны взять, переработать через себя, возможно, передать куда-то сюда, установить с собой связь между этой местностью и сегодняшней реальностью. Вот, поэтому ехать. Я знаю такие штуки. Иногда бывает такое географическое место, которое никогда в жизни не доберешься так далеко, и тем не менее приезжаешь. И после того, как проведешь там определенное время, проведешь там определенное бдение, раскрывается такое. То есть вот именно с такой вот целью. Да, да? да. Это нужно не только как бы им, но это нужно и вам. Я понимала, это обоюдный конечно. договор. Конечно. Да. Но и им тоже, тем, кто послал эту информацию, очень нужно, чтобы что-то было оттуда взято. Что-то, что вы можете взять только вы, только ваше сознание и ничего другое. Другой-другой человек приедет, он просто не удержит это сознание. А вы сможете, поэтому вам эта информация пришла ехать. Это для вас подсказка как бы на дальнейшую работу, что вы должны будете делать в этой жизни, если это место не просто себе место, да, а имеет какое-то культурно-историческое значение, у него большое прошлое, когда-то было богатое прошлое, это значит, что с этим прошлым будет связана и ваша сегодняшняя работа, ваша сегодняшняя жизнь. Вы каким-то образом должны будете эту информацию, пришедшую к вам, проявить. В любом, в любом случае, если информация пришла, ее надо докопать mm -hmm. и, и поднять культы. И, возможно, эти божества хотят проявиться в какой-то форме или хотят, чтобы вы нашли сегодняшнюю форму их проявления и связали одну с другим. Там разные варианты могут быть, но не обращать внимания на эту информацию нельзя, mm -hmm. обязательно. она для вас, и это здорово, это очень здорово. Если вы выбраны силами посланником, это большая удача. Большая удача то есть начинать хотя бы просто поехать хотя бы поехать посмотреть вообще краеведческие музеи это чудо просто какое-то иногда при всей их затрапезности они дают такое количество информации именно того места куда ты приехал достаточно иногда посмотреть на этот артефакт у тебя у тебя лично выставленные витрины у тебя устанавливается с ним определенная связь, и поэтому каналу пошла информация вкладываться, вкладываться, вкладываться, пока ты на него смотришь, он качает в тебя, качает, качает, а потом это проявляется в такой потрясающей форме. Да, книги пишутся на этих каналах, фильмы снимаются на этих каналах, удивительные вещи делаются. Это может быть тот пращук, которого вы в свое время прикоснулись к нему, побеспокоили, хочешь, чтобы была поднята эта информация, и восстановлена линия крови уже более качественно, более серьезно. Или какой-то культ должен быть восстановлен, Не просто какая-то информация. Может быть, может быть. И иногда бывает такая информация по крови идет, какую ни одного культа не возьмешь. И она же вся хранится, она же вся в ДНК записана, надо только толчок, вот этот импульс, излучение, которое можно получить в определенное время или в определенном месте. И тогда начинает активироваться какая-то информация, записанная в ДНК. Она встраивается в тебя, распаковывается через твой разум, как будто всегда там и было, утром просыпаешься, я это знаю. Откуда ты это знаешь? А вот знаю и все. Вот, вот, вот распаковалась ночью и все. Где ты гулял, по каким простым можно через медитацию, если медитативные Но практики медитатрия. идут, да, Ведь у каждого свой инструмент, кто-то через медитацию хорошо информацию получает, кто-то через сны, а кто у кого-то просто вот так вот, как прозрение хлоп, и вот, и как вспышка, и все понимаю. У каждого свой метод, нет, нет универсального, человек должен знать свой, подбирать свой и развивать свой, что очень важно. Если через медитацию получается вообще волшебно. Вообще волшебная. Главное, чтобы эта медитация не занимала 8 часов полезного времени, потому что это долго, долго. Это потеря времени. Видите, как, с какой скоростью нам сейчас приходится жить, с какой скоростью приходится учиться. И не напрасно, потому что время уходит. Время уходит, как песок сквозь пальцы. Все надо успевать. На размышление уже времени нет. Получил информацию, хлоп, хватаешь, быстро делаешь, быстро все связал, завязал, распаковал, полетел дальше. Это лет триста назад мы могли сидеть в типа, там, рассуждать о высших ценностях. Сейчас уже нет времени рассуждать о высших ценностях, наработать. Дело в том, что человек, который занимается магией или встает на этот путь, должен помнить, что нет других дел для него, кроме того, что он взялся. Магия очень ревнива, она не любит, когда отвлекаются. И если человек заявился, что я готов выполнять эту работу. Если тебе доверяют, значит выполняй. И маршрут, который был дан, да, он может быть действительно непрост и абсурден по, своей, по своему движению. И можно было бы сделать отвлечение два часа туда, два часа обратно, но вот этот ритуал не предполагает свободное смещение. Что Очень что хорошо, смешно, хорошо, что да. вы это увидели. И вот так будет всегда, почти всегда, ресурс на путешествие и физический, и материальный. Он будет всегда.